непереносимость спортивного питания. Очень часто поступают вопросы, связанные с плохой переносимостью тех или иных добавок. В данном видео мы рассмотрим наиболее распространенные случаи непереносимости, а также перечислим основные способы устранения проблемы. Чаще всего непереносимость возникает на определенный компонент добавки и проявляется в виде расстройства пищеварительной функции. Поэтому основные меры сводятся к снижению дозировки, либо замене на аналогичный продукт. Однако стоит заметить, что тактика решения в каждом случае будет немного отличаться. Метеоризм и Протеин. потребление протеина и генера очень часто сопровождается метеоризмом и флатуленцией, что создает весьма серьезные социальные неудобства и дискомфорт. Механизм образования газов всегда одинаков. Повышенное поступление белка в пищеварительную систему в виде протеинового концентрата или генера приводит к возникновению процессов гниения, разложения избытка белка бактериями, которые обитают в кишечнике. Бактериальная переработка белка сопровождается выделением зловонных газов. Основные причины. Слишком большое количество потребляемого белка. Более 30 грамм за один раз и более 250-300 грамм за сутки. Недостаточность функции поджелудочной железы, которая вырабатывает пищеварительные ферменты. Эти ферменты осуществляют разложение белка до аминокислот, которые поступают в кровоток. Чем быстрее идет ферментативная обработка белка, тем меньше ее количество перерабатывается бактериями и соответственно меньшее количество газов образуется в кишечнике. Дисбактериоз. В данном случае кишечник населяют чрезвычайно активные бактерии, которые начинают быстро разрушать протеин с выделением газов. Решение проблемы. Снизьте количество потребляемого белка от 15-20 грамм в одной порции. Используйте пищеварительные ферменты, лучше всего подойдет панкреатин или абамин с высоким содержанием протеазы. Они ускоряют пищеварение и устраняют проблему. Прием дополнительных пищеварительных ферментов не оказывает вреда для здоровья, как многие ошибочно считают. Более того, в исследовании 2009 года было показано, что ферменты способны ускорить восстановление и рост мышц. Их очень часто включают в состав протеина и генеров, Поэтому на будущее вы можете отдавать предпочтение именно этим продуктам. Пропейте курс прибиотиков. Протеин и диарея. Очень часто расстройство пищеварения при употреблении протеина или генера возникает вследствие непереносимости лактозы. Это легко проверить. Если вы также не переносите молоко, причина в лактозе. В таком случае вы можете использовать изолят и другие белковые продукты без лактозы, протеин и запоры. Как и многие другие рафинированные питательные вещества, может приводить к укреплению стула. В тяжелых случаях развивается констипация. Решением служит увеличение потребления жидкости, включение в рацион пищевых волокон, креатин и пищеварение. Как известно, креатин-многогидрат может вызывать нарушение пищеварения, метеоризм, диарея. Это случается примерно 10-15% случаев. Многие производители пытаются сыграть на этом побочном эффекте, предлагая более современные формы креатина – реалкалин Однако их эффективность значительно ниже. На данный момент оптимальным выбором остается многогидрат с транспортными системами. Основные причины – использование больших доз, более трех 5 грамм в сутки. Как крупные дозировки используются в фазу загрузки креатином, однако современные исследования показали, что этот метод неэффективен. Решение проблемы. Читайте статьи Оптимальные дозы креатина и Оптимальное время приема креатина. Попробуйте принимать креатин вместе с едой и на голодный желудок. Остановитесь на том варианте, который для вас лучше подходит. Считается, что кариатин нужно принимать на голодный желудок. Однако употребление вместе с пищей очень незначительно снизит его эффективность. Зато при этом могут исчезнуть все признаки непереносимости. Также можно поэкспериментировать со временем приема. Использовать комплекс с различными формами креатина. Креатин малат, неплохая альтернатива многогидрату. переносим жиросжигатель или предтренировочного комплекса. Предтренировочные комплексы, а также жиросжигатели и некоторые донаторы азота содержат в своем составе очень много вазоактивных компонентов и стимуляторов, которые довольно часто вызывают такие побочные эффекты, как ухудшение самочувствия, головная боль и чувство пульсации сосудов, психокардия и сердцебиение, повышение артериального давления, тошнота и диарея, бессонница. Решение проблемы. Строго следуйте указания производителя. Начинайте прием с минимальной дозы. Измерьте пульс и уровень артериального давления. Не сочетайте одновременно два и больше притренировочных комплексов или донаторов азота. Имеется одномоментный прием не в разное время суток. Снизьте порцию добавки. Возможно, ваш организм слишком чувствительным к компонентам. Если это не помогло, смените продукт. Не принимайте добавку во вторую половину дня, если у вас возникает бессонница. Очень часто поступают вопросы о витаминах. Не возникает ли гипервитаминоз, если принимать предтренировочный комплекс, гейнер или другую добавку с витаминами и витамино минеральным комплексом одновременно. Нет, поскольку дозировки в этих продуктах значительно ниже максимально. моча изменила цвет и запах. Это нормальное явление Водорастворимые витамины быстро выводится с мочой без вреда для нашего организма. Во-первых, опасную передозировку вызывают, как правило, только жирорастворимые витамины А, Д, Е и К. Во-вторых, нужно различать рекомендуемую дозу и максимально допустимую дозу. Максимально допустимую Упустимые дозы выше рекомендуемых, однако они безопасны для здоровья. Не забывайте, что курс приема витаминно минеральных комплексов длится примерно 1 месяц. Затем нужно сделать перерыв в среднем на 2 месяца. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!